Приветствую, дорогих подписчиков, моих любимых зрителей. Сегодня у нас такая тема – притяжение между нами. Конечно же, по многочисленным просьбам моих дорогих мужчин, зрителей, я делаю этот расклад для всех. Но если вы мужчина, то для вас в первую очередь. И здесь проигрываются пары, которые в разлуке, которые на расстоянии, которые давно не виделись. А также новые пары, которые еще не созданы, да? которые как бы в проекции существуют в вашей голове, либо в вашем каком-то, в вашем мечте которую вы хотите воплотить. В общем, для всех этот расклад он будет выполнен на картах Таро Магия Наслаждений. А также я прибегну в авторском раскладе к картам Энерман. Так как полюбилась уже эта колода всем, а, вообще, хочу сказать, что мои расклады, они обладают огромной силой для тех а, подписчиков, любимых, которые, конечно же, оценивают, ставят лайки, комментируют. Те же люди, которые просто приходят и уходят сразу, не досмотрев до конца, к сожалению, они не действуют. Скажем так, эзотерически это такое правило жизни, это даже не мое правило. Здесь я должна была это озвучить, потому что это как в отношениях. Знаете, если мы женщину не балуем вниманием, то, естественно, ее балует вниманием кто-то другой, и мы потом просто наблюдаем издалека, как это происходит. Либо то же самое можно повернуть на любую другую ситуацию, даже не отношений, а какого-то делового союза. Да? То есть обязательно появится кон конкуренция, если мы не будем вкладывать свое дело жизни, да, в данном случае отношения, мы не будем вкладывать э, внимание, ну, то есть ничего для этого делать. Так устроена Вселенная, так устроена наша планета, жизнь на нашей планете Земля. И вот сейчас, когда мы все э, проживаем такой непростой период, э, связанный с... Э, нашей самоизоляции, тема отношений, она как никогда важна. Почему? Потому что многие союзы, они, как вам сказать, претерпевают какие-то, знаете, какие-то вот в отношениях происходят Новые открытия друг друга, вы начинаете ценить их больше. Если эти отношения для вас дороги, вы понимаете, как они важны еще больше. Либо наоборот, те отношения, которые и жили себя, они естественным образом в них уже сложно что за что-то зацепиться, и вы начинаете понимать к счастью своему, да, что есть другая часть жизни, которая вам сейчас недоступна. А для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, нужно начать действовать, активно действовать, принимать решения, планировать. Это же касается и новой работы, которую мы сейчас, многие из вас, я уверена, ребята, многие продумывают какие-то планы, судя по вашим комментариям, очень много меняется судеб в этот период, именно потому что человек имеет больше времени для того, чтобы задуматься о ценностях, приоритетах именно своей жизни, не потребительской жизни, а именно вот этой глубины, понять, чего я достоин, чего же я хочу, к чему лежит мое сердце, моя душа, какие бы отношения меня могли бы устроить. Как бы я хотела развивать свою жизнь, да, вот поэтому такие берем серьезные темы, которые у меня на видео а, записываю я. И хотелось бы вот знать вас поблагодарить, а, что вы активничаете. Да, что вы а, вот а, как вам сказать, а, что вы не просто, ну, как бы, ну как, не просто, знаете, как развлекалов это то воспринимаете, а многие из вас, не все, конечно, не все, но многие из вас действительно меняют свои судьбы. И они меняют это в потрясающей просто скоростью, в классную сторону, благодаря раскладам. И расклады, собственно, проигрываются для этих замечательных мужчин. Я даже их называю рыцарями. Вот, для меня они такие активные, активные подписчики. Ну что ж, я всем вам передаю огромный как бы привет. А сейчас и для вас всех будет это видео. Давайте погружаемся в ваш космос, где вы, естественно, вы уже все знаете, где вы со своей любимой, только вы вдвоем. Вы можете прикрыть глаза, просто слушать мой голос, либо поставить на паузу, чтобы расслабиться, либо, не знаю, если вас все-таки что-то тревожит, что-то отвлекает, приостановить это видео да, на этом моменте, это важно, приостановить его. И когда вы уже придете в состояние покоя, знаете, такого неактивности ума, здесь важно, чтобы работало ваше подсознание, чтобы оно включилось, вот это глубинное состояние ваше, да? И вот тогда я начинаю выкладывать этот расклад, чтобы полностью отобразить картинку вашего притяжения. Да? Давайте смотреть. Я сейчас концентрируюсь, а вы расслабляетесь. Молодцы, вы меня чувствуете, понимаете. И я вас чувствую очень хорошо. Ну что ж, начну выкладывать. На обороте у нас просто потрясающий задел в сегодняшней теме а именно король чаш уже выходила в одном из предыдущих видео на отношения на любовь выходила эта карта что такое король чаш безусловно между вами большущее притяжение вы вообще вдвоем на этой карте ваша любимая она как бы вот, знаете, в таком расслабленной такой позе отдыхает у ваших, у ваших ног даже. Ну, вы тут как император в такой соболиной накидке. Ну, вот кто хочет, пожалуйста, загуглите эту карту магии наслаждений. И вы поймете, насколько потрясающая здесь изображена сцена. Она говорит о том, что вы, даже если вы давно очень не виделись, даже если это несколько лет у кого-то, но вы сейчас вместе, вы вместе понимаете, ничего не изменилось между вами. Вот в подсознательном уровне вы вместе. Это не может не радовать. Это, в принципе, исход этого расклада. Он выражен наоборот. Сейчас мы раскроем этот удивительный... Да, такой геометрически интересный рисунок и поймем глубина, что именно почему именно король чаш, но я уже вижу, что между вами влюбленность переросшая в большое чувство, несмотря на разлуку, на расстояние. Если меня смотрят сейчас пары, которые сейчас в данный момент вместе, да, вот они сидят вместе, как голубки, я вас поздравляю, что вы сохранили это чувство. Это большая редкость э, находиться в отношениях и ощущать это, потому что наша бытовая, рутинная, каждодневная жизнь да, вот особенно в период сложных каких-то переживаний, которые сейчас все мы испытываем, она большое испытание для отношений. И то, что вы находите себя в стадии любви друг к другу, да, несмотря на то, что вот сложно сейчас, это говорит о том, что вы любящие сердца по-настоящему. В общем, посмотрите на эту карту еще раз. Пусть она Пусть она вибрационно в вас проникнет. Я хочу карты дальнейшего, да, ближайшего будущего выложить на картах Ленорман. Почему? Потому что я очень люблю эту колоду, именно конкретно эту. И здесь, ну как никогда, дается какие открываются маленькие секретики, что ли. Я выложу, наверное, четыре карты по две. Две с вашей стороны и две со стороны женщины. На обороте у нас карта свиданий. Очень активная карта, она номер номер один э, в перечне, да, в колоде в этой, она говорит об активном действии. Да, активном действии притяжение настолько большое до да, между вами что вы очень вдвоем вы очень хотите свидания, свидание поскорее увидится понимается да? притяжение огромное между вами я очень рада это увидеть король чаш притяжение виде карты свидания, Лен... Ленорман. Ну что ж, я открою сейчас центральную карту. А, их две у меня. Это карта ваша и карта девушки. Женщины и любимой, в общем, вы поняли. И сейчас я их посмотрю покажу вам. Мне очень нравятся эти карты. Я считаю, что расклад просто бомбезный, потому что здесь император. И карта победителей, шестерка жезлов. Ну, во-первых, это говорит о том, что ваша встреча состоится. Это уж точно. Вы почувствуете сладость от этой встречи. Сладость, действительно. Вы почувствуете, что вы победили обстоятельства, победили чужое влияние, возможно, какие-то неудачи в своей судьбе. Кстати, для этой женщины вы император. Вы не просто король чаш, любимый мужчина, вы император. Да? Император – это человек, который, который уже на таком сердечном уровне воспринимаем женщиной, как такой, знаете, настоящий мужчина, с которым хочется всего. Ну победитель, он пришел и завоевал. Полно мужчин, да, рядом, их миллионы, но нужен именно он, он император. Я думаю, я вас сейчас, ну, просто окрылила. Вот для, для этой женщины вы, вы, несмотря на то, что вы в себе бываете, не уверены, не знаю, может, у вас там возраст какой-то не такой. Многие мужчины пишут, что там за 50 и все, там я уже там. Нет, вы император. Не важно, сколько вам лет, не важно, как вы находите себя, удачливым, неудачливым, сколько вы зарабатываете. Вы понимаете, здесь дело в таких тонких нюансах, в том, насколько вы вкладываетесь в эти отношения, насколько вы показываете женщине себя через нее, да, вот через отношения к ней. Вот именно поэтому вы император поняли, да? Не потому что у вас огромная империя с вассалами и там огромная казна. Это, конечно, все замечательно, и это должно быть в отношениях. Вы не должны э, скажем так э, с позиции неудачника, да, заходить в эту карту, нет. Но если вы говорите только о материальном уровне, это не совсем верно и не всегда в отношениях это главное. Да, Но мужчина, конечно же, понимает, насколько важен материальный уровень для его избранницы. Естественно, в этой карте здесь тоже изображен человек, который находится на пьедестале, у которого за плечами... Огромный опыт, который уже зрелый, который зрелый и в любви, и в ее проявлении, и в том, что он э, уже не мальчик, и понимает, э, что женщине нужен дом, семья, там, не знаю. Э, ну, вы, вы понимаете, да, о чем мы сейчас говорим. Но в данном случае контент, да, контент вот этого всего, что выпало сейчас в центре, в центре расклада, это именно то, что вы ведете себя как мужчина, да, вот мужской у вас характер, такой императорский, вы э, не даете женщине с вами почувствовать себя э, в чем-то, ну, как бы э, как вам сказать... Слова сложно. Вот энергия идет, а их оформить. Вы ощущаете эту победу да, в жизни, и вы ее передаете ей напрямую, она эту энергию получает, отдает вам чистую свою женскую энергию, и поэтому вы император. То есть... Нету конфликтов, нету ощущения, что там не хватает чего-то: то ли денег, то ли чего-то еще. Вот в этом вы сила ваша, понимаете? Вот почему вы император. То есть это не, не дело не в королевстве, вас совершенно не в этом. Вы император по сути, по своему характеру, по своей харизме, по своему. Тому, насколько вы уверены в том что как вы идете по жизни что вы делаете как вы проявляетесь и проявляйтесь прежде всего к этой к этой женщине которая вот здесь вот у короля чаш да как бы сидит и она согрелась вот этой вот а, накидкой его руками его теплом она знает что бы ни случилось там за окном она знает что рядом с ней император Человек, который ее любят, король чаш. Вот такие вот две карты. Это основной основной посыл этого расклада. Ну что ж, давайте дальше смотреть насчет притяжения, да? Ваша характеристика и ее характеристика. О, конечно. Ну я вас хочу обрадовать. Она для вас королева чаш. Вы пара. Вот выпала королева чаш. Это первая карта, которая ее характеризует. Она для вас действительно любимая женщина. У вас бешеное притяжение. По карте королева чаш видно, какое бешеное. Вы очень страстные оба человека. У вас э, темперамент такой, знаете, пылкости такой. Даже, я бы сказала, юношеской какой-то пылкости друг к другу. Опять-таки, не важен ваш возраст абсолютно здесь. Ни статус, ни возраст, как я уже говорила по карте «Император». А здесь важна ваша энергетика. Она у вас сумасшедшая, потому что рядышком идет тройка чаш. Вы видите, насколько вот карты откровенные, но они говорят о сумасшедшей в вот этом притяжении. Понимаете, притяжение не в том, что вы постоянно думаете друг о друге, а в том, что вы чувствуете этот глубинный уровень, даже находясь далеко, даже находясь в каких-то конфликтах. Кто-то вот здесь есть э, ощущение давления, да? Есть ощущение давления. Выпала карта маг. То есть кто-то все-таки над кем-то давлеет. Есть ощущение какого-то но ну, вибрационными сейчас идет какого-то в прошлом недопонимание есть сейчас подростковым еще карты ваши посмотрим она вас она вас считает магом магом это во-первых человек обладающий энергетикой мощной человек который главный в отношениях она первенство отдает вам Неважно, кто она, по сути, какая женщина перед вами, она может обладать сильным мужским характером, волевым, но все равно в этих отношениях она ведома вами, то есть она понимает, что мужчина – главный, и это не может не радовать такая позиция, то есть она вам уступает, она готова идти на компромиссы в обычной жизни, да вот в обыденной. Да? У нее нет конфликтов, здесь нет карты мечей, она признает за вами первенство это очень здорово это огромный заряд того что конфликтов у вас будет ну, минимальное количество так как уже признано первенство за вами что касаемо вас у вас девяточка чаш ну притяжение бесконечности Девятка чаш, это такая, знаете, во-первых, это исполнение вашего желания, обоюдного. У вас может быть много желаний по девятке чаш, но самое основное, вот которое вы сейчас нашли себе, да, внутри, оно исполнится, потому что оно вышло с позиции вас. Это ваше желание, и оно исполнится. Если мы говорим о свиданиях, то я могу сказать, что у вас острая нехватка. Вы здесь вдвоем не можете наговориться по этой карте. Видно, у вас уже либо год их не было, либо, не знаю, либо вам мешали какие-то какие-то другие причины. Но, но вот здесь, знаете, вот ощущение, что свидание, кстати, с кем? С мужчиной, да? Вот тут вот так рядышком карты Ленорман лежат. Я вот хочу сказать, Насколько же карты сегодня, смотрите, мужчина-женщина, вот, Ленорман, да, вот, ну вот Ленорман, это потрясающе, но я потом карты судьбы еще посмотрю с вами, да, а, по девятке чаш, что хочу сказать, везде чаши, смотрите, король чаш, королева чаш, тройка чаш, да, и, собственно, девятка чаш. Здесь постоянно речь идет о любви. Вы, когда общаетесь, вы думаете постоянно о том, насколько вам не хватает друг друга. Я по девятке чаш вижу, что вы общаетесь. Это очень здорово. Но вы не можете притяжение бешеное. Но вы пока не можете быть вместе. Это тоже здесь проигрывается. Поэтому и карта маг. Понимаете, вы уже как бы а, силы уже обладаете такой, чтобы вот свернуть горы. А что у вас под картой маг? Давайте посмотрим. Четверка Пентаклей вы хотите рядышком быть но пока пока этого не происходит застойная карта но она также обозначает карту ценностей для вас эти отношения э, очень дороги скажем так вы даже их выше цените чем как какие-то другие э, ценности в жизни там работу допустим те же какие-то, не знаю, материальные какие-то нетерпение, семерочка жезлов, нетерпение. А вам безумно хочется соединения, да, вот вы находите себя в позиции, что уже это длится очень давно, и вот эта ящерица, которая здесь, да, она символизирует препятствие она не дает вам соединиться, да, вот что-то земное такое вот. Кстати, это могут быть и другие люди, могут быть здесь проигрываться... Влияние, то есть, ну, возможно, вы каких-то все-таки находитесь в фигурах, треугольниках такое тут тоже может быть, к сожалению. Но я хочу сказать: явного такого посыла к разбитому сердцу, каким-то огорчением я здесь не вижу. Здесь любовная картина, здесь притяжение бешеное, причем правильное притяжение. Оно не по страстям, не по дьяволу. Да? Здесь именно покупку по любви вы действительно с двух сторон любите и она вас любит и вы ее любите если бы расклад назывался любит ли она я бы сказала да притяжение здесь любовное настоящее глубинное осознанное сердцем такое знаете которое вынесла много препятствий давайте я посмотрю карты будущего да здесь вот огромная ценность для вас эта женщина девятка пентаклей вы храните ее образ здесь мужчина как бы срезает локон любимой чтобы сохранить его он знает что он будет в разлуке вот такой вот образ в этих э, картах заложен понимаете вы смотрите на эту женщину скорее всего на фотографии либо где-то еще и вы понимаете как вы хотите с ней быть. Вот здесь, вот, знаете, очень остро вам ее не хватает. Королева мечей внизу. Возможно, у кого-то есть другие отношения. Сейчас вы не свободны. Есть другая женщина, которая, ну, как бы она немножко даже, как вам сказать, мешает вам. Ну, не то, что мешает, Возможно, вы охладели кому-то, есть вот такие пары, и вы бы хотели что-то поменять в своей жизни, но вы пока находитесь на стадии на стадии вот этого момента воспоминания, притяжения друг к другу. Понимаете, притяжение друг к другу. Но сейчас вы в отношениях с другой женщиной. Здесь всплыла эта энергетика, да. к сожалению, есть эти пары, так как расклад общий, то если есть э, еще фигуры, то они, конечно же, в раскладах, это не касаемо всех, но, скажем так, львиная доля зрителей здесь проигралась, именно в этих картах, поняли, да, почему девяточка Пентакли и королева мечей. Так, давайте смотреть еще дальше, открывать. Да, я вижу, что вам тяжело, десятка мечей, вам тяжело от этих воспоминаний. Тяжесть такая, знаете, тяжесть того, что ах, у многих это вот около 10 месяцев, около года эта ситуация тянется. Вот ничего не происходит Вам бы хотелось этого прорыва да, По карте шут, нового витка Но пока что этого нет Пока что этого нет То есть в карте будущего Пока этот виток Он как бы проигрывается, что он будет Но пока этого ветка нет Да, пока Данный момент времени вы проживаете именно воспоминания. У вас тяга бешеная, но вы в воспоминаниях в грезах, как бы да. Так, и давайте под раскроем крайние две карты: карта подвешенный и смерть. Ну что, это два старших аркана. Я могу поздравить тех, кто сейчас переживал, что ситуация не движется с места. Расклад, вот крайние две карты дают мне понять, что ситуация подвешенности, застоя заканчивается вот по вот этой карте. Смерть заканчивается что? Состояние жертвы, да? Жертвы того, что вы не в тех отношениях, что у вас есть только воспоминания, и возможно даже вы переживаете, что а девушка, женщина любимая вас забыла, поэтому, собственно, смотрите, многие из вас этот расклад посмотреть, а осталось ли притяжение, есть ли оно вообще, было ли оно, будет ли оно. Я могу вас успокоить, да, период застоя заканчивается, и по всем этим картам, я уже говорила, поднимала их, но основные-то карты вы видите, да, королева, король Чаш. Свидание, да, мы говорили об этом. И самые главные две карты – император и шестерка жезлов. Вы победите эту ситуацию, вы станете императором. Вы поняли, да? У вас есть сила, вы маг. Кто такой маг? Это человек, обладающий силой. Он ничего не боится, он знает, насколько силен его порыв. Он знает, что ситуация разрешима. Он знает, как правильно действовать. Мак всегда составляет план для того, чтобы действовать намерение сначала формирует, потом формирует, смотрит на то, как инерция да среды, насколько позволяет действовать, и после того, как взвешивает все за и против, как стратег, да, начинает действовать, и эта ситуация разруливается. То есть я не вижу здесь карт там мечей, страхов каких-то, ну кроме десяточки мечей это скажем так, конечная карта мечей, то есть уже хуже не будет, это просто ваше состояние на данный момент времени, вы себя не очень хорошо ощущаете, потому что, потому что вам хочется новых, новых вершин, новых свершений, нового витка в этих отношениях. И опять-таки заканчиваем чем? Потому что ваша подвешенность заканчивается, ребят, ваше вот это вот состояние. Что вы не можете ничего в этом ситуации поделать. Оно подходит к концу. Понимаете? Я думаю, что многие из вас начинают уже брать телефон в руки, либо как-то смотреть, когда у нас заканчиваются там вот эти. Изолированность, да, общая И уже строить конкретный план действий. Почему? Потому что я этот план действия уже даже вижу здесь, на этом столе Вы его, собственно, давно уже разработали Записали у себя в голове А сейчас уже стремитесь, собственно, перенести в действие Ощущаю я здесь, знаете что? Ощущаю ваше ваше желание, нетерпение менять свою жизнь. И тут вот это притяжение ваше играет решающую роль, потому что только, только притяжением мы притягиваем к себе любовь, притягиваем новые какие-то свершения в деловых сферах, бизнес-сферах. То есть только нашим вот волевым вот этим решением притянуть, оно притягивается, оно само по себе не притягивается. Если вы спрашиваете, да, меня основной вопрос наш какой? Если там притяжение, оно точно такое синхронизированность, как вот это полу-полу колечко, да, ваше вот здесь внутреннее. И ее. Оно точно такой же, вот огромный потенциал здесь, огромнейший потенциал по картам любви кубок, кубков, да? По картам Пентакли, ценности императора, много старших арканов. Огромнейшее притяжение к вам и желание поскорее увидеться, потому что вот в Ленорман на обороте у нас вот такая картинка чудная. Видите, да? Свидание мужчины и женщины причем вечерние мужчины и женщины это именно это по поводу вашего притяжения такого знаете интимного в котором в котором вы так хотите раскрыться друг с другом которого так не сильно не хватает да вы можете говорить друг с другом часами но у вас нет этого знаете нет сейчас возможности, у кого-то, может быть, ее и не было никогда до этого ранее, нет возможности соединиться сейчас, а вы готовы уже к этому, понимаете? Вы готовы, карты об этом показывают на моем столе, вы готовы. Давайте я раскрою две карты ваши дальнейшего, да, судьбы и две карты вашей девочки. Ну, ваши карты просто, просто бесподобны, новые. И смотрите новое и кольцо ребенок кольцо новые отношения если притяжение вот пожалуйста вы притянули новые отношения отношения новые чудесные король королева чаш новая любовь новая любовь в этом кубке новые отношения у многих могут быть детки после того, как вы встретитесь. Почему? Потому что вы созрели для настоящих, серьезных отношений. Не просто отношений для того, чтобы быть в близости, радоваться друг другу, а для того, чтобы создать полноценные отношения, семью, свою империю. По карте императора она тут центральная. Стать победителем в этой жизни, проявить себя, наконец-то понять свою суть. Ведь вы мужчина, который меня смотрит, вы же хотите стать настоящим воплощением своего вот этого архетипа отца, мужа императора. Создать что-то свое, незыблемое, нерушимое. Вот об этом эти две карты. Я вас поздравляю. Чудеснейшие карты выпали на исход, на будущее. Я сейчас посмотрю карты вашей любимой. Ой, потрясающе. Смотрите, карты крыса уходит уходят все препятствия. Крыса это препятствие. Это лишние люди в ваших отношениях. Это лишние какие-то знаете, вот даже вот блоки между вами, даже какие-то ссоры, конфликты. Вот крысы, это уходит все вот самое такое, знаете, изоляция это вот уходит. Она уходит из ваших умов прежде всего. Вы перестаете мыслить как как я и он да или там она и я а вы мыслите мы потому что уходит вот эта отстраненность друг от друга вы понимаете что вы одно целое и что следующее приходит в ваши отношения это смотрите сексуальность сексуальная невероятная притягательность друг для друга карта букет букет понимаете это то что цветы они символ вот этого сближения символ энергетики такой яркой когда когда цветок он отдает самое лучшее самое лучшее в отношениях чтобы расцвести вот вот этот посыл здесь понимаете Букет – это вообще карта страсти на самом деле Ленорман. Вот, допустим, вторую э, страсть выражается жезлами. Здесь есть жезловая карта, она, кстати, центральная. Она тут единственная из жезловых, да, и это шестерочка жезлов. Одна из лучших жезловых карт, помимо Туза жезлов, я рассказывала в прошлых видео, шестерка жезлов, она выпадала у нас уже, да. Это карта победителя. То есть вы победите... А еще То ли своих соперников, да, то ли обстоятельства, то ли какие-то преграды другого характера, так как это общий расклад, вы это все победите и будете чувствовать себя на троне, как император, в троне чего? любовном троне, понимаете? А карта букет – это то, что вы неотразимы для этой женщины. То, что притяжение к вам бешеное. Вот по этой карте шестой жезлов и всех других мужчин она выбирает вас. Понимаете? Вы для нее император. Вот об этом финальная карта. Вот смотрите. Новые отношения и букет. Собственно, Финал расклада Ленорман, как всегда Она Эта колода, она обрисовывает Такие мельчайшие Тонкости в синастрии Говорит нам о том Что ожидать от этих Отношений, а что ожидать У вас мог, может быть прочный Союз с продолжением Понимаете И что у вас всегда вы Будете друг друга желать Желать, понимаете, именно как друг друга, как настоящую ценность, как э, не как просто люди рядом живут и скрашивают одиночество, нет. Здесь нет таких карт. Вы будете желать друг друга, как будто бы ваша встреча, э, ну, вы, вы приобрели нечто большее, чем отношения. Вы приобретете в этих отношениях себя. Вы раскроетесь по-другому. Вот как цветы расцветают. Вы вдруг поймете, насколько вам приятно быть самим собой. Вы мужчина, вы почувствуете не просто сладость от какого-то контакта да, с этой женщиной, от близости. А вы поймете, что каждое утро вам приятно просыпаться, смотреть на себя в зеркало и ощущать себя кем? Императором. Понимаете? И это очень дорого узнать такую информацию, правда? И вообще встретить такую женщину и ощутить это притяжение. Ведь притяжение – это не просто так. Это говорит о том, что вы осознали, созрели к таким отношениям. И Вселенная захотела подарить вам это. И она притянула в вашу жизнь вот такую удивительную личность, да, которая является ваша королева-чаш. И эта королева-чаш – притянула вас короля чаш понимаете вот и карты таро и карты ленорман показали одно и то же вот вот притянула видите и притянула как видите свидание свидание между вами а какое свидание свидание очень красивое по карте букет чувственное невероятного такого эмоционального захвата для вас возможно это будет для вас в диковинку, потому что вы раньше был такой человек закрытый, неспешны, не показывали чувства. Возможно, для вас это будет открытием вашей чувственной сферы, которая стала меняться благодаря этой женщине, которая вас раскрепостила. Возможно, показала вам новые горизонты, новые горизонты вашего сердца. То, как вы можете прочувствовать эти отношения. И вы стали другим. Понимаете, когда мы меняемся, мы меняемся не потому, что а, не потому, что а, это случайность, да, а потому что либо мы к этому шли, либо мы встретили человека ради которого мы захотели поменяться тут столько глубинного смысла в этом раскладе вы для этой женщины маг она дает вам первенство она же для вас четверка пентаклей да, самое ценное в жизни вы вдруг поняли до себя поняли что нет смысла а, жить на белом свете без этой женщины и не хотели бы быть с ней в разлуке Поэтому по тройке чаш вас безумно притягивает. Вы хотели бы быть рядом. И по семерке жезлом вы хотите сократить это расстояние. И у вас это получится. А что может быть лучше, чем услышать здесь, вот сейчас, в данный момент времени, услышать то, что будет дальше. И понять, что у вас нет больше преград, нет преград в отношениях, есть только притяжение, и вам ничего не угрожает. Да, у вас могут быть завистники, но это такая мелочь, ведь вам если завидуют, есть чему завидовать, правда? Вы же не можете избавить этот мир от зла, вы можете только сохранить свое, приумножить. И ваша задача именно так и поступить со своей жизнью. Поэтому не бойтесь ничего. Идите вперед. Никогда не унывайте, не опускайте руки. Знаете, что эта девочка, девушка, женщина на другом конце земли, где бы она ни находилась, на другом конце, не знаю, вашего мира, да, она жаждет того же, что и вы. И это вас должно просто окрылить, что вы не просто человек для нее, а вы ее судьба, судьба, понимаете? Точно так же, как она ваша судьба. Я не знаю, что больше еще можно сказать по этому раскладу. Вы знаете, от него идут теплейшие вибрации сердце радуется от того, что здесь было много людей, которые проигрывались их судьбы. В какой-то мере были здесь и люди, которые разочаровались в каких-то отношениях. Но я вам хочу сказать, что если с вами кто-то поступил подло, это я для некоторых слушателей сейчас скажу, подло, нечестно а, или вы просто, ну, по каким-то причинам хотели бы новых отношений, то они у вас будут, потому что здесь есть, есть в этих картах Ленорман новые отношения. Я их показала. Они есть, они будут. Понимаете? Но для многих из вас вам нужно решить задачи старых отношений. Потому что эта карта крысы, она ведь уходит, она выходит тоже с позиции того, что нужно убрать, убрать именно что-то, что мешает развитию новых отношений. Ведь эти карты всегда читаются в синастрии. Я могу сказать, и эта позиция здесь тоже проигрывается. Карты очень мудры, они показывают нам в общих раскладах, даже такие пары, чтобы у них была надежда, что можно что-то исправить в жизни. Допустим, вы нашли себя в тупике, вы не хотите дальше вставать с кровати по утрам, потому что все надоело. Вам нужно понять для себя, нужны ли вам эти отношения, в которых вы сейчас находитесь. И если они, вы считаете, что они жили себя, найти в себе смелость. И идти дальше понимаете потому что и этот человек который рядом с вами находится возможно он тоже переживает что доставит вам какие-то неудобства своим решением вам нужно сесть и поговорить просто поговорить спокойно и если вы выясните что вы любите друг друга и что это временные какие-то трудности разрешить эти трудности ведь все просто не закрываться и поговорить Потому что карты показывают, что у вас впереди счастливое, счастливое время. У кого-то в новых отношениях, у кого-то в этих отношениях, у кого-то конец разлуки, а у кого-то вообще совершенно новый виток в жизни по карте шут, да, где там просто будут эм, новые открытия себя. В общем, становитесь императорами настоящими, да, императорами своей жизни. И ищите, ищите всегда, вот понимаете, не легких путей, как обычно люди ищут, а то, что вы считаете для себя верным, Будьте верным своему сердцу, своему выбору, своему желанию, своей мечте. Не предавайте свою мечту. Это очень важно. Вспомните, что именно важно именно для вас. И идите к этому. Это касается не только отношений. Я надеюсь, что этот расклад вы запомните надолго. Он вас не просто исцелит, он даст вам огромные силы двигаться дальше запал вы притянули любовь в своей жизни вы притянули счастье в своей жизни притянули понимаете оно уже вот здесь в этом поле идите к нему идите к своей мечте я рада была помочь вам я рада была почувствовать вас Вселить в вас вот это вот ощущение эйфории, которая уже есть. Я знаю, что ваше сердечко, оно сейчас отзывается на все мои слова. Если вам необходимо прослушать это видео завтра, послезавтра, пожалуйста, слушайте сколько вам угодно. Вы всегда найдете в каждом из моих видео ответы на любой ваш запрос или ответ. Если вы же не найдете, обращайтесь на личные расклады, пожалуйста. Вся информация есть э, в блоке о канале моем. Я уверена, что ваша судьба в ваших руках. Я уверена, что Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы. Точно так же, как и я хочу для вас настоящего счастье люблю вас обнимаю всех всех пишите подписывайтесь ставьте обязательно лайки чтобы все это поскорее сбылось в вашей судьбе и продолжайте мечтать верить любить и конечно же активно действовать в своей судьбе пока